Я глубоко убежден, что не нужно обязательно иметь огромный бюджет и вообще иметь даже бюджет для того, чтобы стартовать свой собственный бизнес в интернете. У вас есть товары и услуги, которые вы можете продать и, соответственно, начать на этом зарабатывать, таким образом стартовать свой бизнес. Раньше был такой способ, и многие продавали что-то ненужное через газеты объявлений из рук в руки и тому подобное. Вроде бы времена поменялись, пришел в интернет, активно развивается, везде стоят огромные билборды, то есть реклама стала просто огромных масштабов. Но тем не менее, вопреки степсису некоторых людей, на самом деле объявления все равно продолжают работать. И продолжают работать даже объявления в тех же самых газетах. У меня есть клиент, с которым вели переговоры на тему продажи ему поисковой оптимизации, то есть поисковой оптимизации сайта, продвижения сайта в поисковых системах. И, соответственно, этот клиент представляет завод по производству металлических дверей в Твери. Я у них задал им вопрос самый первый, а каким образом вы сейчас получаете клиентов? И, к своему удивлению, получил ответ, что они получают клиентов, вообще хороший поток клиентов, давая просто объявления в газете. Получается, что даже поисковая оптимизация, которая в данном случае потребует значительных вложений, в этом плане менее рентабельно будет и менее эффективно чем их объявление в газете. Ну и тем более поисковая оптимизация в этом случае будет иметь более долгосрочный эффект, в том плане, что нужно будет сайт некоторое время раскручивать, прежде чем он попадет на весомые позиции в поисковых системах. Тем более по такому запросу, как металлические двери. Времена меняются, и в интернете появилась новая возможность, связанная с объявлениями. Существуют соответствующие сервисы рекламных объявлений. Примером тому является сервис Авито и другие площадки, я сейчас расскажу как раз на примере своего кейса. Мой клиент постоянно обратился с запросом, ему нужно было прорекламировать услугу аренды автобусов. Автобусов и пары автомобилей. Я дал объявление на ВИТА, а также нашел доски объявлений по его городу. Это город Усинск, республика Коми. И, соответственно, я искал объявление «Усинск» поиске нашел большое количество объявлений и соответственно на каждом из них на этих досках разместил соответствующие объявления и таким образом именно за счет только бесплатных объявлений мой клиент получил заказ и на днях подписал контракт с первым заказчиком то есть на самом деле без вложений совершенно с помощью таких досок объявлений можно заработать, продавая свои товары и услуги. Второй момент касается YouTube. Здесь все просто. Вы смотрите с помощью сервиса wordstat.yandex.ru, подбираете запросы, по которым вы могли бы выйти на первое место на YouTube. А, так как Google связан с YouTube, то, соответственно, Google выводит вас также, когда ваше видео хорошо раскручено и на первую страницу Google, если ваше видео на YouTube раскручено. Соответственно, вы подбираете запросы по вашей тематике, записываете видео по этой же тематике, по вашей, и продвигая их бесплатно, выводите на первое место, попадаете на первое место по запросу и в Google одновременно, и в YouTube. Пример этому, например, мой запрос, как раскрутить группу ВКонтакте. Я занимаюсь раскрутками групп ВКонтакте и, соответственно, записал видео по этой тематике. У меня есть два видео, как раскрутить группу ВКонтакте и э, как раскрутить группу ВКонтакте бесплатно. Соответственно, как раскрутить группу ВКонтакте уже на первом месте в YouTube и обычно оно бывает и на первом месте в Google. И, соответственно, я получаю посетителей на свое видео из Google и, соответственно, также из YouTube. Получаю посетителей, просмотры, целевую аудиторию. Эти люди смотрят мое видео, нажмут на ссылку, смотрят видео и, соответственно, Дальше задают мне Давай. вопросы в комментариях. Я отвечаю на эти вопросы, вступаю в дискуссию. И в итоге часть людей смотрят, у меня на канале есть контакты. Соответственно, они переходят в мои группы ВКонтакте, дальше связываются со мной. И таким образом я, во-первых, получаю значительное количество вопросов по этой тематике от заинтересованных людей. А во-вторых, ну, на вопросы, естественно, отвечаю, и часть людей просто уходит сами внедрять то, что узнали от меня. А во-вторых, части этих людей, те, которые не хотят тратить свое время и заниматься этим самостоятельно, они просто заказывают эти услуги у меня. Таким образом, я получаю заказы на услуги по продвижению групп ВКонтакте. Соответственно, вы можете поступить таким же образом, то есть вы записываете информационно-обучающее видео по вашей тематике, дальше продвигаете его. Продвижение можно сделать абсолютно бесплатно на YouTube. Попадаете таким образом на первую страницу и в Google, и на первую позицию на YouTube. Вы под видео можете указать свои контакты, телефоны, Особенно если это вирусное видео, то это видео будет быстро распространяться. Ну и дальше люди связываются с вами, заказывают ваш товар или услугу. И таким образом вы получаете бесплатную аудиторию. Вот эти два способа. То есть первый – это доски бесплатных объявлений по вашему региону. Особенно хорошо работает в регионах как раз в интернете. И второй момент – это продвижение с помощью YouTube. Эти два способа дают очень хороший результат и на самом деле хорошие возможности для продаж ваших товаров и услуг. Причем это, это выглядит даже лучше, чем какая-то реклама, которую вы даете прямая.